Итак, дорогие друзья, мы начинаем с вами сегодняшний шоу-матч. Коллектив Black Sun, Россия, Гидра, Украина. Карта Мираж и Best of 1 встреча. Андрей Клыпык, приветствую вас! Uh, best of 1 шоу-матч будет проходить, собственно говоря, до победного. Кто победит, тот победит. Кто проиграет, ну, разумеется, тот проиграет. Не стоит uh, питать иллюзии, что здесь может быть ничейный результат, ведь это шоу-матч. Uh, Украина начинает в атаке, обороняется uh, команда из России, и Блэксон уже терпит первые проблемки от своих соперников. Миджи uh, и Токсический. Погибают, и далее прессинг кухни, который, вероятнее всего, приведет к тому, что оборона будет сломлена окончательно, но Моргат при этом Ого, пытается отстреливаться и делает это, надо признать, достаточно уверенно. Ну и при этом весьма и весьма круто. А, я не знаю, как правильно читать никнейм, ну, в общем, хотелось бы называть его нациком, но ведь это совсем не нацик, учитывая то, что перед этим три звездочки, по всей видимости, это типа, как бы. Что это вообще сейчас происходило? У Моргота закончились патроны, он пытался зарезать соперника, но логично, что Епот не стал э, в эти дела ввязываться, ведь по поножовщина ему здесь абсолютно не к месту. Счет на табло 1-0 в пользу коллектива Гидра, и давайте быстренько пробежимся по составам. Команду Black Sun представляют Тамуи, Наташа Сникерс, Моргот, Миге или Миджи, я не знаю, но я буду называть Миджи, Токсический. Команду Гидра представляют епот, e флекс, вот, ну, болт нациком, наверное, давайте я так назову, да, Фома и Тендерли Бэй. В общем-то, такие вот составы, и у нас уже, к сожалению, болт нацикам что-то решил немножко по-афыкашить. Флекс, Энтрифраг -э, по Наташе Сникерс, и начинается выпад. Выпад на точку Б, который в очередной раз пытаются контрить игроки команды Блэксан, но, тем не менее, пока что безуспешно. Однако, конечно, выход остановлен, но противостояние идут, опять же, по всем фронтам и на точку Б. Э -э, в результате атака, судя по всему, все-таки выйдет. Даже после этого не самого приятного размена Фома остается один против... Твоих соперников забирает первого и, к сожалению, не успевает перезарядиться и забрать второго, ну и как результат неожиданный переворот развития событий, команда Black Sun выхватывает экономическое преимущество, так сказать, у своих соперников и команда Гидра, конечно, проведут. Раунд с каким-то закупом Но вы сами видите, там даже снайперская винтовка Между прочим, есть АВП Что вообще ни разу как бы не шутка АВП это все-таки вам э, Не абы какой девайс Но при этом Фома и, например, Болт Болтнацком Играют вообще без девайсов Снайпер, кстати, отстрелялся Попасть, кстати, не получилось 58% здоровья остается у <coughs> Простите, АВП команды Гидра И АВП команды Гидра Только что погибает Остается не так уж и много девайсов, так сказать. Вот еще один минус прилетает. е забирает Наташу Сникерс. И вот здесь уже, кстати говоря, надо побаиваться команде Блэк так как мидл для них потерян. И мидл стратегически достаточно важная позиция. Терять ее, конечно, здесь было бы совсем непозволительно, за что естественно моментально прилетает наказание из коннектора. И в данный момент начинается перетяжка от игроков обороны. А и не успеваю включить вам болт нациком, потому что его в спину с P90 забревает так Ситуация 2 в 2. Но в этот раз уже, конечно, команда Гидра находится в большом-большом позиционном плюсе. И им всего-то навсего нужно удержать а, позицию в общем вот непосредственно на точке. Но токсический расстреливает Флекса, пытается расстрелять Епота. Епот почему-то не расстреливается. Удивительно почему? Наверное, потому что прицел был немножечко выше, чем Епот. Но в результате это квадрокил, дорогие мои друзья. Четыре минуса оформляет игрок коллектива Гидра и выводит свою команду вновь вперед. Ну и естественно с экономическим плюсиком. Сафончик, привет! У меня все замечательно и все хорошо. А как у тебя? Что по 1,6? Сказал Вообще не могу, потому что мне кажется, 1.6 уже как явление в плане турнирного 1.6 э, умерло. И сейчас очень будет сложно что-либо сделать, что вернет 1.6 э, хотя бы даже на уровень любительских турниров. А в и Флексанул сейчас флексу по голове, болт нацком при этом дает разменный минус, ситуация 4 в 4, продолжается давление и Моргат забирает тендерли бэй, токсический минус фама, но далее опять-таки перестрелки на точке А, которые сейчас будут навязываться игроками обороны, преимущественно постольку, поскольку их больше, но игроки атаки здесь в оборонительной позиции вынуждены сидеть, и все-таки эти позиции, к сожалению не оказываются действенными. По результату мы с вами видим 2-2, и это уже интересно. Во-первых, во-первых хочу заметить, что за 5 минут было сыграно 4 раунда. Это вообще -то как бы не так-то уж и медленно а в условиях Counter-Strike Global Offensive. Поэтому матч можно называть относительно резвым и быстрым. Ну и, конечно, при этом, при всем коллектив... Что один, что другой постоянно сидят без экономики. То есть, постоянная чехарда раунд туда, раунд сюда. И все это добавляет лишь интереса, в общем-то, в происходящее. Поэтому я надеюсь, дорогие друзья, вы получите... Истинное удовольствие от увиденного. Тамуи а, с маг-7 забирает а, болт нац. Комфлекс минус с дигла и епота разменный минус по тому самому игроку с дробовиком. Собственно, теперь у нас численный перевес на стороне команды Гидра. И удержание точки Б здесь скорее технический вопрос. А главное, наверное, все-таки атакующему звену не распахивать вот такие вот форточки и не пытаться занимать кухню. В общем-то, это в данный момент не совсем было уместно. Странная перестрелка сейчас получилась, токсически, парадоксально, но все-таки выжил, правда, ненадолго. Минус от э, Флекса. И вновь временный ничейный результат. Разрушен и разрушен он э, в пользу коллектива Гидро. Ситуация... Становится для атакующего звена достаточно приятный И не столь приятный, как хотелось бы, наверное, того команде Black Sun Но для обороны действительно сейчас сложности возникают с экономикой Вы видите два ФАМАСа МП-9 в количестве двух и МАК-7 То есть вменяемых девайсов на этот матч у команды из России, по сути, в общем-то и нет ФАМА под флешку занятия Андера Тендерли Бэй почему-то стоит у нас в ФК Непонятно почему, но вот очнулась Очнулся, скорее всего, потому что я чекнул Steam профиль, это уж ну, точно не Тендерли. Uh, Тем не менее, возможно, это ее большой-большой поклонник. Хотя, может быть, это и поклонница, я не знаю, но все-таки рискну предположить, что это парень. Потому что особой какой-то информации не было. А, но, но, дорогие друзья, интрифраг, парадоксально, но все-таки был сделан командой а, Black Sun, невзирая даже не на самый качественный девайс на раунд, однако первый минус именно за ними, что означает, что, означает, что вот такие позиции, конечно, держать Наташи Сникерс ну, не стоило. Проход на точку. Здесь у нас пытается повоевать в соло Моргат. Ну, достаточно быстро как он, так и Миджи освобождают точку А от присутствия игроков обороны. И в соло остается Тамуи, у которого МП 9 Ну, увидел сейчас соперника. Ну и, конечно, очевидно, что тут перспектив практически никаких нет. Флекс ставит хедшот игроку обороны. И это 4-2. Пока все идет, наверное, дорогие друзья, своим чередом, что... Не совсем очевидно. Но это очевидно становится, если обращать внимание на деньги команды, да, то есть э, это. Э, ля -ля -ля -ля -ля -ля, тамик, спасибо вам большое за подписочку на YouTube. Вот. Что не совсем очевидно, учитывая, что оборона сильная сторона и оборона на данный момент проигрывает. Но э, не стоит, конечно же, забывать про ситуацию, в которой нет экономики у обороны, и поэтому воевать-то особливо не с чем. И, естественно, поражением э, это. Как результат а, всего происходящего Вот вам, дорогие друзья, карта, карта передвижения Впервые, кстати, сегодня я решил попробовать запустить а, стрим Именно саму КС в качестве а, 2К а, Хотел проверить, будет ли фрезить или что-нибудь лагать И нет, не лагает, я дико этому рад А Поэтому, черт возьми, сейчас все это выглядит круто И радар просто во весь экранище, вообще Вообще бомба, ха-ха Минус от Моргата и ответный по Моргату моментально прилетает. В соло остается Миджи, и навряд ли здесь, конечно, получится что-либо выбить, учитывая девайс и количество соперников. Спасибо большое за подписочку, Андрей Зайцев. Благодарю вас. Два автомата Калашникова. Две снайперские винтовки и еще один калаш докуплен команды Гидра. Команда Black Sun же продолжают заниматься непонятными какими-то... Uh, делами Это опять uh, дробовик Но ну, на этот раз это не МАК-7, а НОВА МП-9, Юспик, ФАМАС, МК, В общем, опять же, бай далек от идеала И, к сожалению, если команда Black Sun продолжит в таком же темпе обороняться То обороняться долго уже и не получится вовсе Потому что, ну, экономика попросту откажет И даже дробовики будет покупать уже не на что Тендерли Минус Миджи, далее у нас начинается занятие точки А, ну, попытка, во всяком случае, занять точку А, и первый игрок атаки погибает при выходе, однако, ничего себе, Фомас Флексом делают по минусу, там Уи! Ну, я не знаю, как этому парню удается постоянно покупать... А в Ав... господи, АВП, покупать постоянно дробовики с этих дробовиков еще и умудряться делать какие-то минусы Это парадоксально Но вот Моргот или Моргот остается один на один с Фомой У Фомы здесь, конечно, практически полный карт-бланш э -э -э -э С точки зрения позиции Бомба установлена И сейчас вопрос техники, собственно говоря И таймингов, конечно же, положа руку на сердце Нельзя забывать про тайминги Важно очень понимать, что один из игроков в любом случае окажется в более выигрышной позиции, просто волею судеб. Но пока что игроку обороны предстоит действовать. дефьюзки ты у него есть, и, в принципе, а, Морготу этого может быть достаточно. Но раскидкой, которую он начал сейчас со стейрза, естественно, он показал оппоненту свою позицию. И теперь уже, как я и говорил, дело техники... Да и времени-то банально уже ни на что не остается, поэтому все красиво, и опять же раунд заканчивается так, как и должен был закончиться, справедливо и по-честному. 6-2. Команда Гидра очень серьезное количество раундов набирают, даже невзирая на то, что по сути находится в слабой стороне, но де-факто... На мой взгляд, для атаки это и так уже здорово. Даже если Black Sun выйдут на победный счет 9-6, в чем я пока что сомневаюсь, обращаю внимание в очередной раз, на девайсы игроков обороны. а здесь неожиданная аркада и епот. Епот, словивший фуллблайнд, выживает! Черт возьми, токсический! Какая же грубейшая ошибка. Оставляет 46... 48, простите, процентов здоровья своему оппоненту. Ну и при этом отдает достаточно важную позицию, позволяя, в общем-то, чуть-чуть агрессивнее играть по направлению точки А. Однако Наташа Сникерс... На Наташа Сникерс! Черт возьми. Два минуса и проход через мидл, в общем-то, через парапет. Не совсем удачно получился у команды Гидра. Тем не менее, Флекс дает размен, забирая Наташу. И ситуация снова с перевесом для коллектива Гидра. Ой, фама, какие хорошие хэдшоты ставит игрок коллектива, атакующего. Ну, <coughs> простите, это уже 7-2. Так вот, я же говорил, что 9-6 уже не будет. Ну и логично, что теперь 9-6 в принципе технически быть не может. Так или иначе, Гидра забрали уже очень много раундов для атаки. И в перспективе на вторую половину у ребят, конечно, все будет... Шикарно, шикарно, я считаю, с таким количеством взятых раундов. Опа, пошла раскидочка на точку А. И оборона моментально должна была бы уже укреплять этот отличный молотов от ЕПОТ. Просто ювелирный. По горбу тиммейту попал. В общем, оборона должна была моментально начинать укрепление позиций на точке А. Но при этом как-то странно сейчас к этому подходят Black Сановцы. Вероятнее всего ребята подумали, что это какой-то фейк. И не стали э, закреплять точку А. Ну а по результату, как вы видите, два минуса от игроков обороны. А вот и третий. То есть вроде бы атака разыгрывала вполне себе успешный раунд. И только флекс! И только флекс, черт возьми, делает трипл триплкил, оставляя миджи последним. Миджи не позволяет оппоненту поставить бомбу. И выводит на ситуацию один в один. Ну, аук и 100% лайфбара против автомата Калашникова. И 73% лайфбара плюс позиция... У игрока обороны, конечно, более выгодная, И здесь, положа руку на сердце, я, наверное, все-таки подытожу, что команда Гидра немножко грязно разыграли этот девайсный раунд. В целом, можно было разыгрывать его куда более интереснее и гораздо, гораздо более интересно. Учитывая, что оборона не сразу пришла на ретейк, по сути, флекс сделал то, что должны были делать его тиммейты, и тут вот как-то немножко странненько, почему тиммейты в этот момент спали Моргат забирает епота Епот Вот, я вообще, когда сначала посмотрел на никнейм, подумал енот Но нет, это епот Занятие мида Мида Мидл сейчас пытаются занять, в общем-то, игроки коллектива э, Гидра. Им, между прочим, оборона не мешает это делать. И здесь, я считаю, это большая-большая ошибка для оборонительной стороны. А как результат мы получаем три минуса, потому что, ну, через коннектор, когда к вам в гости заходит на точку А... Очевидно, что удержать такой выход на точку А уже практически не получится, потому что ну, со всех сторон разрывают. Выходит из ямы, выходит из ковров, выходит из коннектора. Все основные ключевые позиции занимает атакующая сторона. И, в общем-то, Миджи остался в соло на точке Б. Сейчас пытается из зигзага настреливать и даже забирает тендерли Бэйн, но... 1 в 3, и опять же, ситуация не берущаяся по большей степени. Надо пытаться сейвить автомат Калашникова, потому что там, опять же, с деньгами полнейшая шляпа. Но здесь, как вы видите, при выходе с точки Б, снайпер уже поджидал игрока обороны. И выйти нормально куда-либо, но точно не получилось бы. По результату, 8-3, победа в первой половине достается команде Гидра. Досрочно. Досрочно хочу заметить, дорогие друзья, 5 раундов еще остается разыграть, но Гидра уже так или иначе победили, причем конкретно победили, то есть это победа а, не просто а в циферном, так сказать, эквиваленте, да, это победа еще и на перспективу, потому что победа в слабой стороне. А, болт нацком, давненько его не было слышно, наконец-то реализует снайперскую винтовку, купленную вот в начале этого раунда. Миджа забирает болт нацком, и Епот не успевает спасти товарища по команде, но чуть позже, конечно, дает за него размен. Тендерли, ну, как будто бы это не АВП, знаете, это выглядело так, как будто это не АВП, реально. Просто так пушить соперника с авиком, это надо быть, ну, очень-очень жестким игроком. В общем-то, получилось, поэтому, наверное, можно сказать, что Тендерли жесткий игрок. 3 в 2 ситуация, ретейк от игроков обороны пройдет в меньшинстве, токсический. Вместе с Моргатом по минусу. Неожиданно, но теперь ретейк будет проходить в большинстве. Однако, конечно, позиционное преимущество по-прежнему на стороне флекса. Попытка дефать бомбу. Флекс забирает токсического. Остается один на один с Морготом. Моргат ошибается, достает гранату. А времени-то уже и не остается, да? Флекс. Бесподобный выстрел. Замечательный и очень точный. И еще и АВП удается засейвить. Очередной красивый раунд от команды Гидра. Счет на табло 9-3. Весьма и весьма уверенная атакующая сторона. Мне прям честно. Честно, кайфую, когда вижу... Что люди разыгрывают атаку на Мираже вот именно так: Жестко, быстро и беспрекословно, так сказать. Потому что именно такой атакой, я считаю, и должна быть атакующая сторона на этой карте. Потому что многие пытаются халдить, и эти халды по большей степени не оправданы. И вот здесь, как раз таки, умеренная агрессия. Я не скажу, что здесь прям как-то все слишком быстро, потому что, опять же, раунд. Номер 13 на данный момент На ваших экранах а Матч идет 18 минут да? То есть здесь, собственно Темп средний Не сказать, что прям вот сверхбыстрый Ситуация 4 в 3 для обороны В преимуществе, теперь 4 в 2 И выбивать такое вот, конечно, уже будет Очень неудобно, да и по всей Вероятности попросту даже невозможно Епот 1 против четверых И один минус епот уже сделал Для того, чтобы выиграть, надо сделать Эйс но где ж там эйсу быть? Нигде, по всей видимости. Минус от э, Миджи и под на лопатках. Два раунда остается разыграть в первой половине. После чего последует смена сторон. Но опять же, теперь Black Sun могут действительно выйти на счет 9-6. Но если раньше я говорил о том, что 9-6 будет э, с перевесом для... Black Sun, то нет. В этот раз как раз таки перевес может сохраниться только лишь за командой Гидра. И других вариантов быть не может. Два АВП приобретают игроки обороны. И Вот первая АВП уже как вы. А, нет, простите, это скаут. Господи, там еще и скаут есть. А, максимально интересный бай сейчас от команды Black Sun. Попытка удержать на дальней дистанции своих соперников, но без контроля медла. Вот это уже, знаете ли, странно. Если уж попытка. Именно а, доминировать на дальних дистанциях, и именно поэтому покупаются все-таки снайперские винтовки. Именно для этого, я считаю, то позиции нужно занимать на миде обязательно, на миду. А, но, но почему-то здесь Black Sun игнорирует практически полностью мидл. В начале раунда неудачная перестрелка, а после этого... Парадоксально, но, опять же, Гидра разыгрывает раунд не самым правильным образом В целом, ведь все достаточно читаемо, но если бы Гидра знала, что там очень много снайперских винтовок На данный момент есть информация про скаут и про одно АВП Но это на данный момент, на старте раунда-то ведь не было никакой информации Флекс на меду забирает Моргота, нет никакой информации по ладеру на данный момент Где находится один из игроков оборонительной стороны и это Наташа Сникерс еще у нас находится в окнах, то есть, в общем-то, пройти в зигзаг просто так не удастся, плюс коннектор укреплен. Ну, в целом, сейчас позиционно игроки обороны стоят правильно, за исключением того, что точка Б полностью отпущена. Я считаю, что вчетвером отпустить точку зачем? Вот просто зачем? Вот вам, Пожалуйста. Собственно, не самая качественная позиция сейчас была у Наташи Сникерс. Я понимаю, что там была снайперская винтовка, и хотелось бы, опять же, встать подальше. Но Флекс сегодня показывает нам сверхуверенную снайперскую винтовку, забирая трех соперников, и потенциально еще, кстати говоря, Флекс может сделать эйс. Промахивается токсически, пытается найти возможность выстрелить и попасть, а Флекс тем временем выстреливает и попадает. Дорогие друзья, это эйс от Флекса! Вот это раунд! Вот тот самый момент, когда достаточно одной снайперской винтовки. И не нужно покупать их 15 штук. Не нужно покупать скауты к этим снайперским винтовкам. Достаточно одного флекса в команде. И, в общем-то, все будет весьма и весьма просто. Человек со снайперской винтовкой, сделавший минус 5 и принесший 5 раундов. Э, простите, 5 раундов. Десятый э, раунд своей команде. Что может быть лучше? При том, что это все происходит в слабой стороне. Сплит точки А разыгрываться сейчас, видимо, будет коллективом Гидра через Мидл, ну, соответственно, Коннектор и Яму, ну, бомба будет выходить из ковров, но это вообще не самое важное на самом деле в данной ситуации. Энтрифраг сделан Болт, не Болт, короче, энтрифраг сделан, в общем, все. Тендерли, Тендерли делает Энтрием, далее минус был от а, Болта нациком, ну и Болт нациком, собственно, сам уже. Представился, к сожалению, ситуация 4 в 2 И попытка от последнего оплота на точке А Удержать все-таки этот раунд Выглядит этот раунд, конечно, вот данная перестрелка На мой взгляд, проигранный для команды Black Sun Ну и да Только-только я хотел сказать, потому что могут зайти в спину Но не успеваю обозначить на это ваше внимание, дорогие друзья Простите Ну что ж, 11-4 Смена сторон и... Мне кажется... Так, стоять. Все сбилось, да? Да, все сбилось. Как всегда, все сбилось. Все замечательно. Черт возьми. Вот давненько я уже не пользовался этой сборочкой. И вот в данной сборке постоянно почему-то происходит такая история, что команды... Вот, все, все поменялось. Black Sun в атаке... С четырьмя раундами Гидра 11, все А почему вот это так произошло с запозданием? Странно, непонятно. Ну ладно, окей, мне ничего не пришлось менять. А, важно понять, что у команды Black Sun убежал один игрок куда-то. Неожиданно, но большинство, причем подавляющее большинство теперь у команды Гидра. Плюс у них сильная позиция. То, что они в обороне. Плюс у них полный состав, у них нет э, проблем с тем, что убежал куда-то пятый игрок. Но вопрос, конечно, сейчас будет зависеть, так токсически у нас вернулся. Yes, good, дамы и господа. Но, но, пока что еще непонятно, чем закончится пистолетка. Ситуация 2 в 1. Болт нациком последний. Но здесь какие-то нереальнейшие 4 минуса от Томуи. Неожиданный игрок, который половину первой половины, если можно так выразиться, конечно, это грубовато, но все-таки половину первой половины, пробегавший с дробовиками в пистолетке, повлиял на исход пистолетки, сделав 4 минуса. Ну что ж, значит, продолжается борьба, и изикаточки здесь не будет, по всей видимости. Хотя, опять-таки, конечно, нужно отдавать отчет, для кого что означает изикаточка. Прокидка точки А, ну, во всяком случае, одна флешечка сюда прилетела. Это не сказать, что прям уж, конечно, прокидка, но флешечка тоже хорошо. Тамуи забирает тендерли и далее разменный минус от болта нацком. На точку Б у нас смещается сейчас е с целью удержания этой точки. Но на самом деле э, данный мув будет не совсем корректен, потому что на точке Б у нас, в общем-то, никого нет и не будет, что важно понимать. Очередной размен на точке А, после которого обороны становится немножечко меньше. Игроков обороны имеется в виду, конечно же. Э, точнее, это е со скаутом. И ФАМА с 5-7, ну и Молтов, собственно, немножечко блокирующие а, какие-либо действия снайпера команды Гидра. И минус по игроку с 5-7. Ну, в общем-то, без поддержки остался снайпер. В целом это не страшно, потому что, ну, как бы это скаут, как бы вы видите, да, это скаут. 13 хп у Миджи, 68 у Моргата. Между прочим, в каждого достаточно сделать всего-навсего по одному выстрелу. Автомат Калашникова уже появляется в руках у Епота, и это минус Миджи. Остается один на один против Моргата, но позиция у Моргота, конечно, опять-таки здесь более... Серьезно? <смех> более выигрышная. Но что самое интересное, все-таки по результату всех этих перестрелок Выиграл достаточно времени Моргат для победы в раунде Ну и, как следствие, шестой для команды Black Sun А что это тут происходит, спрашивает CSGO Эксперт. CSGO Expert, здесь происходит шоу-матч между командой Black Sun и командой Гидра. Но это только первый шоу-матч на сегодня Потом будет команда Гидра против команды Хнапс, если я не ошибаюсь а надеюсь, что я все-таки не ошибаюсь. По-моему, Хнапс. Я просто все время забываю название второй команды. А Попытка запушить ковры о, от о, команды Гидра не совсем успешная. Это и здесь справляется с оппонентами, сделав даблкил. Епота не отпускают на мидл, но, тем не менее, тут еще непонятно... Кому лучше, что e не выпрыгнул в окно. В результате занята точка А, и, конечно, тут уже мало перспектив остается у игроков обороны. Да и плюс ко всему, они еще и а, зажаты на позициях на своих а, в КТ-респауне. Один из игроков обороны погиб, и вот следом за ним погибает второй. Токсически оформляет три минуса, ну и тому и в начале раунда 2. 11-4. А в рамках чего шоу-матч? Просто я не слышал ранее про данные команды. Я тоже, честно сказать, впервые сегодня с ними познакомился. А, Но ну, шоу-матч не в рамках чего-либо, просто команды решили сыграть между собой. Ну, такой а-ля прак а КВшечка такая вот, собственно говоря. То есть это не что-то там, не в честь чего-то, не приурочено к чему-либо. Просто одна команда решила поиграть с другой. Так сказать, потренироваться в свободное время от а, каких-либо турнирных а, деятельностей. Как мне, во всяком случае, видится эта ситуация. Фоман забирает Томуи, Наташ Сникерс и Токсический по фрагу в догоночку. И при счете 11-7... Бомба устанавливается на точке Б, ну а ситуация 4 в 3 в пользу игроков атаки. Правда, совсем-совсем ненадолго, да, как вы видите, два минуса от игроков обороны. И в соло уже, нет, не в соло, простите, два игрока атаки против двух игроков обороны. Наташ Сникерс вырубает флекса, а Миджи справляется с болтнацком. Последняя остается Стендерли. и это 11-8. Привет всем, Светлана Андреевна. Здравствуйте, горячо, любимая моя супруга. Пока что у меня появляются вопросы. Собственно, все, всю первую половину у меня не было вопросов вообще практически, ну, за исключением, наверное, одного раунда. Это я, как вы можете догадаться, говорю о команде Гидра. Что с ребятами случилось после перехода в сильную сторону? Что-то прям явно надломилось, и матч идет, судя по всему, совсем не так, как хотелось бы изначально а, Моргат Первый минус, а второй минус Оформляет Наташ Сникерс Ну, при этом, конечно, да, отличная флешка От Миджи, замечательно Она осл ослепила практически всех Ну что, ой, на нож С ножа, епот, зарезал Миджи Господи, боже мой, как вообще Такая ситуация могла сейчас произойти. Просто что-то неописуемое сейчас случилось. Епот вооружается снайперской винтовкой и отправляется на стейрс. А здесь досадный промах достаточно. Но в целом игроки обороны должны такой раунд принимать. Конечно, и они это делают. 12-8. Ксг Эксперт, я смотрю ваши записи. Ваш труд мне нравится, желаю успехов. Так-так-так, это что-то интересненькое. А, Ну-ка, дайте-ка, дорогие друзья, мы, мы посмотрим, что это за канал CSGO GO Expert. А то, может быть, и я тоже буду поглядывать. Может быть, и даже подпишусь, почему бы и нет, если действительно что-то интересное есть. Но, естественно, делать это я буду уже после комментирования. Пока что... Наша основная задача наблюдать за матчем А здесь, кстати, игроки обороны пропустили энтрифраг. и большинство на стороне а, коллектива Black Sun Но, правда, опять же, ненадолго Хотя, тем не менее, все-таки это большинство сохраняется А вот теперь даже большинства уже и нет При этом и равенства тоже никакого нет Наташа Сникерс выстрелы промах Досадный мисс со снайперской винтовки Но второе попадание все-таки зарегистрировано Болт на отправился отдыхать Ситуация 2 в 2 Минус от флекса, жесткий, и качественный, и хороший, и красивый, что самое главное, хедшот. Ну, позиционно, конечно, эта ситуация выиграна игроками обороны, потому что нужно идти как-то за бомбой, а бомбу контролируют, да еще и при том, практически с двух сторон. Фома находится в ладере. И вот вопрос. Ну, по идее, не должен был услышать соперника, который убежал в КТ-респаун. Ну и, естественно, черт возьми, Флекс тоже не может услышать своего визави, потому что, ну, визави уже, черт возьми, хрен знает куда убежал. А вот и встреча произошла. 13-8. Коллектив Гидра забирает 13-й раунд. Плюс подписчик не благодарите. А, говорит Атм... Акмал. Ну, еще пока не факт, что подпишусь, да. Надо все-таки сначала увидеть, а, что это а, за канал и какие на нем видосики. О, 45 тысяч подписчиков. Ничего себе. Здорово. Здорово. Очень интересно. Кстати, реально очень интересно. Посмотрим, как апнуть 10 ЛВ... ЛВЛ. Угу. Не кисленько. Хорошо, после стрима я обязательно посмотрю, что там за... Видосики Может быть, действительно даже подпишусь В целом я, конечно, на данный момент Очень далеко нахожусь от тематики Counter-Strike Global Offensive За исключением того, что Комментирую матч по этой игре Но сам в нее, опять же, уже достаточно давно не играю Большинство видео, возможно, пользы для меня не принесут Но я подпишусь, даже если просто они будут интересно сделаны Так сказать, чтобы поддержать Епот э, прострелом сейчас забрал своего оппонента, используя в руках АУК, токсический, просто вна... в наглую забрал бомбу перед лицом Тендерли, но не успел убежать, пришлось постреляться, при этом еще и 3 хп всего-навсего осталось, полт нациском отправляется за соперником, но не успевает его догнать, так как минус оформляет флекс, и это 14-8, дорогие мои друзья Добрый вечер всем любителям КСГО. Саня, тебе огромный привет. Я рад тебя слышать. Всем приятного просмотра. Асадбек, приветствую вас. И вам тоже приятного просмотра. Два раунда, и команда Гидра станут победителями в этом шоу-матче. Команда Блэксан Sun в таком случае же станут командой, которая проиграет данную карту. Но, конечно, рано говорить о чем-либо. Еще камбэки никто не отменял. Хотя... Хотя с позиции Флекса и энтрифрагом, который он успел сейчас сделать, явно у атаки могут появиться сложности Но ничего себе, забрали только что и Флекса, и Моргат, ой, простите, и Флекса, и Болтанатска Моргат как раз-таки жив, и вот сейчас еще и успел сделать минус по Е-поту Фома отправляется в КТ-респаун, это, кстати, очень каверзная позиция для команды Black Sun, потому что она может оказаться нечитаемой Тэк в руках тому и не промахивается, черт возьми. Это второй минус а, за его авторством. Фома один на один остается против оппонента. Ну здесь обменялись, а... <связывая> обменялись флешками, но флешка Фомы оказалась чуть-чуть более что ли качественной. Я уж даже прям не знаю, как сказать. 15-8, дорогие мои друзья, матч и это, естественно, означает опять же, что команда Black Sun в основное время этой встречи выиграть теперь уже не сумеет. Единственное, что парни могут попытаться реализовать, это выход на овертайм и, дойдя до счета 15-15, играть допчики. Уж не знаю, конечно, насколько это нужно одной команде и другой, но я так думаю, Гидро должны, наверное, заканчивать этот матч победы. Вопрос, конечно, когда. Может, и не в этом раунде, но, по идее, все-таки Сильная сторона Токсический Хороший даблкил сейчас оформляет Но энтри Тем не менее За флексом Второй минус от флекса Епот с трудом Но перестреливает Миджи Фома Забирает токсического В соло Остается Наташа Сникерс Ну что Наташ э -э, Не тормози Не тормози Сник, -сни, что называется И есть таки минус по епоту Но нужно догадаться, где находится Последний выживший игрок коллектива Гидра И этот игрок Фома Фома в данный момент ушел в КТ-респаун И думает, что его соперница Будет разыгрывать точку А Немножко не угадывая При этом, потому что Хотя, чем черт не шутит Коннектор перед лицом И на точку А еще можно было бы уйти Но нет, Наташа Сникерс принимает Разыграть, принимает решение Разыграть а, точку Б и на точку Б в данный момент постепенно, аккуратненько на шифте пытается пройти. А в свою очередь, Фома, кстати, тоже начал чувствовать, что здесь что-то не то. Что на точку А кто-то очень давно уже не выходил. И просто занимает нейтральную позицию с целью найти. А вы комментируете по личной инициативе? Нет, я комментирую как по заказу. Я комментатор, так сказать... Коммерческого, наверное, типа, да То есть у меня можно заказать комментирование своего матча И я его комментирую потом Все, в общем э, Технически как бы читаемо и понятно Фома! Делает фейк по дефьюзу Забирает Наташу Сникерс И это, дорогие друзья, 16-8 Именно с таким счетом заканчивается первый шоу-матч на сегодня Круто! Я считаю, действительно крутой матч Гидра показали себя как очень хорошая атака